Вот если я сосу нормально, зачем мне работать? А то пишут тут некоторые, иди там, заработай, заработай. Зачем оно мне надо? Или вы завидуете, что ну я так умею, а вы так не умеете.